О, включили, смотри. Туда это не был не включено, сейчас включили. Не, ну все вечеряет. Как... Отсыреет? Вечереет. Поцареет. От, отсыреет и вечереет. Сейчас я оденусь. Нет, оденусь. <свист> Фига ты че где так? А это я головой в доме, а в а, а, а а потолок? А потолок? Ну не в доме, а в подъезде. <свист> <«Эх>, <свист> Мощно. Там низкий подъезд был, не угол. А ну и да, там, да, там да, я помню сейчас. Офигеть. Вот, короче, маяк это как это? Не, не, как остров -то? джо Джагашима, да. На острове Джагашима вот моя А теперь раз там внутри открыто, можно зайти? Да, надо ехать. Что-то, что что-то как-то все хуже и хуже. Мы 5 минут больше будешь мопать, 5 минут меньше. Каску надо с собой <Curious> брать. Сука, отстой. Вот, это, короче, экстремальные покатушки, да? Пойду я там да. снимаю. Экстремальные покатушки на мотоцикле. Погода не айс, погода вообще хреновенькая. А вот там рыбачит еще, вот на камнях стоят. Ну, в такой погоду хорошо рыбачить, говорят, в дождь хорошо клюет. Сейчас просто дожди идут там в океане, из-за этого сюда тучи приходят, и тучи, и дождь, и все, все, все. Сейчас ехать будет скользко, поэтому надо будет аккуратненько ехать. Вот там волны большие какие. Для серфинга как раз самое то, но опасно, опасно. Вот такой вот маяк здесь работает. С офигенной линзой. Все там, все как положено. Ну все. Будет что еще интересное, я обязательно включу до да, связи.